Смотрим это просто. Наводим камеру смартфона на QR-код и скачиваем приложение. Это все, что вам нужно. Теперь все новости с видео, прямой эфир всех телеканалов и самая большая коллекция фильмов, сериалов, программ у вас в руках. Учились события, мы окажемся на месте по всей Европе, чтобы рассказать о последних новостях.